Сегодня утром проснулся с невероятным желанием написать для вас стихотворение. Надеюсь, оно вам понравится. Некий мерзкий маломерок Возомнил себя царем. Влез в мундир он без примерок, С воплем жутким всех сотрен. Вызвал жирных генералов, Дал команду всех бомбить, Сказку вынул из аналов, Как должны его любить. И пошла ему армада во главе тех генералов, на людей, которых надо срочно вычеркнуть с аналов. Только этот недоумок с мозгом явно не дружил. Тыщи получил назад он сумок с мясом тех, кто им служил. Суть сей басни не секрет. Не король ты, лишь валет. Всего доброго. Пишите комментарии, подписывайтесь.